И, собственно, это последний, да, инсайт курса. Естественно, было много полезных инструментов, но вот я для себя такие общие выделила. Во-первых, что а, нужно доносить, что мы как коммуникаторы это понимаем, нужно доносить для наших стейк-коллеров, а, что правильно выстроенные коммуникации – это а, а, неотъемлемая часть успешного развития бизнеса, и что отдел коммуникации не только информирование там, сделайте нам рассылку, а… Это не контент ради контента. Я бы даже специально выбрала йоду, потому что не так иногда важен порядок слов, сколько суть. И поэтому... И вот для себя я тоже отметила, что в любой коммуникации нужно себя спрашивать, а зачем мы это делаем. А то есть сейчас у нас, в принципе, даже в компании такой принцип лучше, «меньше да лучше», то есть не нужно людей с памяти большим количеством каких-то коммуникаций, рассылок и прочего, потому что у них есть много другой работы, и наши коммуникации должны помогать в их работе, а не мешать. А, в общем, да, собственно, это все.